Члены рода постоянно инкарнируют в своем роду. Подтверждений таким фактом множество. Значит ли это, что род должен выполнить важную задачу, и задача еще не реализована? Ну, наверное, я бы скорректировала немножко этот вопрос. Члены какого-то рода, Постоянно реинкарнируют в своем роду, потому что в такой формулировке это может показаться, что имеет отношение вообще ко всем родам и ко всем семьям. Да, мы знаем, что это немножечко не так. Души людей могут возрождаться в одном и том же роду при условии, при двух условиях, если у них есть такое право или у них есть такая обязанность. Право обеспечивает так называемый дух рода, нумен рода. Как правило, нумен рода есть у тех родов, которые обладают большим количеством прав. И эти права настолько ценны, что невозможно их распоряжение доверить сознанию, которое строится на структуре души, неизвестного этому роду, взросшенного не им же. То есть это очень большой риск. Право на власть, например, да, очень многие там семьи, имеющие королевские и императорские корни, древние роды, которые ведут свое происхождение аж от истории богов или героев, да, вот так, такие имеют некого хранителя, который обеспечивает как бы постоянную инкарнацию в одном и том же родном, одного и того же человека. Это право. Ну и обязательства, то, о котором вы упомянули. Если человек действительно очень сильно задолжал рода, то род может призвать его к ответу и вернуть, что называется, к себя уже в позициях, когда он будет вынужден рассчитываться, например, он родиться инвалидом и будет брать, что называется на себя, все проблемы, все несчастья этого рода, вынужден будет искупить. Да, потому что проблемы возникли, например, по его причине. Или поступил он каким-то определенным образом, что нанесло роды урон, весьма серьезный урон, и этот урон нужно компенсировать. Если ни первый, ни второй случай не являются доминирующим кармическим предопределением для нового воплощения, то рождаться в одном и том же роду, в общем-то, необходимости нет. Может быть желание такое, да, например, у самого же воплощенного, воплощаемого. Но сегодняшняя система настолько сложна, что, как правило, это происходит крайне редко, то есть чтобы такое желание было учтено, это должно быть очень весомое сознание да, или сознание с хорошими покровителями. То, что генератор случайных чисел работает всегда, и то, что он повернется таким образом, чтобы ты инкарнировал в, одном, в одной и той же семье, при большом количестве народа, при большом количестве воплощаемых душ, особенно в конце ионы, когда идет уже что называется работа на скорость, вероятность крайней. То есть вот, вот в таких вот случаях. Реинкарнация как право принадлежит очень мало кому. Таких семей можно по пальцам пересчитать, причем, скорее всего, даже уже на одной руке. Реинкарнация как обязанность это случай более распространенный, потому что люди, как правило, живут достаточно коротким умом и достаточно вольно, не совсем понимая, в каких процессах они участвуют. и Иногда до конца жизни не успевают рассчитаться. Хорошо, если он уходит, а его родственники как бы, да, с формулировкой прощения. За столи 9-дневное, когда покойники либо хорошо, либо ничего. То есть такая вот ритуальная форма прощения. То есть мы говорим о нем хорошо, как бы нивелируя его собственные долги. Но ведь так бывает не всегда. Особенно в советское время, когда вот эта вот система христианская, да, она слегка немножечко подтерлась и вот это вот ритуальное благословение уходящего, его кормление на 9, сорок дней, да, там, То есть все, вся эта ритуалистика она не очень-то сильно исполнялась. Вот. и исполнялась. Родители, проклятые своими собственными детьми, в общем-то это является основанием для того, чтобы они впоследствии встретились еще раз со своими детьми немножко на разных, немножко на более иных позициях. Вот. Колода тусуется по-прежнему причудливо. Ситуации бывают разные.